Если у тебя нет своего платного продукта или услуги, как тебе зарабатывать на воронках продаж? И вообще нужна ли тебе воронка продаж? Если говорить совсем коротко, то да, тебе нужна воронка продаж, и ты будешь зарабатывать, даже если у тебя нет своего платного продукта либо услуги. В чем же подвох? Что же нужно такого сделать, чтобы тебе воронка продаж начала приносить деньги, даже если ты не имеешь своих платных продуктов и услуг. На самом деле все просто. Ты берешь чужие продукты, ты берешь чужие услуги и начинаешь их продвигать через ту воронку продаж, которую сделаешь именно ты. Ну или твоя команда, или моя команда для тебя сделает воронку продаж. По сути, ты вообще можешь не иметь своего магазина, не иметь понимание того вообще, что продавать. Ты можешь не быть автором каких-то продуктов, ты можешь ничего не производить, ты можешь не оказывать в принципе никакие услуги. Ты просто можешь брать чужие продукты, чужие услуги и продавать ее или их через ту воронку продаж, которую ты сделаешь. Ну или опять же сделаем мы или сделают какие-то другие люди, которые... Буду тебе делать эти твои воронки продаж. Абсолютно не важно. Важно то, что ты можешь зарабатывать на воронке продаж или на воронках, продвигая не свои, а чужие платные продукты и услуги. Приходи ко мне, обучайся у меня по вопросу создания воронок продаж, и ты поймешь, как это легко и просто делать много денег на пассивном режиме через интернет, не имея даже своих продуктов и услуг. До связи. Пока.